всем привет в этом видео хочу рассказать про ремонт разборку своей ручной кофемашины она делает эспрессо заказывал я давненько ее уже пользовался не очень много но вот сейчас я продал свою рожковую кофеварку за и конина плюс бар и пока ищу себе кофейную машину кофемашина автомат пользуюсь вот этим вот аппаратом который заказывал из китая вещи не очень качественная но тем не менее мне больше нравится, чем приготавливать кофе в турке у нее получается проблема вот этот вот клапан здесь когда нажимаешь пропускает воду отсюда я в принципе эту проблему уже убрал сейчас и плюс был плохой ход клапана когда ты накачиваешь То есть обратно плохо скидывала фиксатор у меня еще минус скачил здесь Коннектор, то есть у меня сейчас только на одном коннекторе. Вот такая вот штучка уже давненько сломалась. Можно сказать, что сразу с покупки она у меня отвалилась. Но в принципе на одном пока держится. Но надо будет тоже придумать здесь вариант. Возможно впаять что-то сюда. И уже чтобы держалось полностью. Но и вот я сейчас при разборке разбирал я недавно, не смог снять внутреннюю часть. Вот сейчас покажу, когда разберу. А так, в принципе, все. Ход -ход Поршня хороший. Присыпаем к разборке, снимаем резервуар для воды, здесь 4 винтика Вот под такими заглушками, две заглушки у меня уже успешно куда-то пропали, Отковыриваю и плюсовой отверточкой 4 винтика откручиваются где-то влага остается еще механизм, то есть я сейчас на полотенце все делаю а внутри у меня вот выпал такой вот клапан, как здесь получается с двух сторон такой клапан есть по идее, более качественная версия такого вот ручного ручной кофеварки Вакако, или так она, по-моему, называется. Интересно, как она реально в действии, возможно, кто пользовался. Ребята, напишите в комментариях, стоит ли переплачивать, или, возможно, также она течет. И сделана в принципе так же в Китае, не очень качественная. Я сниму. И смотрите, вот у меня вот этот клапан Он у меня просто был, валялся, вывалился Возможно, как-то его вакуумом присосало Что он покинул свое место и валялся вот здесь вот, И была протечка То есть, когда я клапаном давил, у меня отсюда поливала вода в принципе его место здесь он ставится сюда вот так вот достаточное место то есть по-другому его не поставить и уже в принципе создается герметичность и копиварка работает я единственно не смог решить проблему вот этого своего коннектора то есть я думал разобрать полностью но я не смог снять вот этот механизм я откатил здесь два винтика но конструкция внутри болтается то есть вот тут вот есть защелка и также она с четырех сторон. То есть я не смог ее снять. Не знаю, кто как, возможно, решал эту проблему. Напишите в комментариях, как это сделать. Но я, к сожалению, не смог решить этот вопрос. В дополнение еще хочу порекомендовать. Я смазал вот этот поршень маслом. То есть у меня было масло для смазывания машинки для подстригания. То есть я его смазал и ход поршня стал лучше у меня есть такой тюбик, был в комплекте с машинкой для подстригания. То есть я капал капельку, но у меня вот после одного использования она уже, слушайте, не чувствуется. Возможно, еще сюда впиталась. Сейчас она чуть побольше добавлю, чтобы она дольше хватило вот, наверное, три капли капледа. И соберу обратно. Давлением выбила эту штуку, чуть меня не убила сейчас. Так где-то. А вот где облетела. В конце. Вот, ребята, смотрите, смажу с маслом становится ход намного лучше. Ну и, собственно, все собираем в обратном порядке. То есть, я думаю, наверное, даже показывать не буду. Обратно вставляем крышечку и завин... закручиваем винтики. Вот, в принципе, наверное, в целом и все. Не смог решить. Единственный вопрос вот снятия этого механизма. Повторюсь вот, еще раз, кто как решал, напишите в комментариях. Вот я не знаю, возможно через эту как-то сторону снимается, но. Я трогал здесь, мне кажется, здесь все склеено, не знаю, я не рискнул эту штуку э, отковыривать То есть, в принципе, этот поршень держится, то есть, надо, возможно, решу как-то, ну, не снимая этот, вплавлю сюда, может быть, какую-то скобочку или что-то, чтобы она держалась с двух сторон вот так, в целом видео заканчиваем. Кому понравилось, помогло. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то свои варианты решения этой проблемы, пишите в комментариях, они будут полезны. Все, заканчиваем видео. Большое спасибо за просмотр. Всего прине и добрейшего. Пока.